Дождь и пасмурная погода совсем не испортили праздник первокурсникам Казанского федерального университета. И радостные улыбки на фото в инстаграме – прямое тому подтверждение. Благодаря организаторам концерта «День знаний» у ребят была возможность сделать памятные снимки на фоне букв «КФУ» и «Я студент». И таким образом навсегда запечатлеть первые мгновения студенческой жизни. Кульминацией праздничного концерта стало выступление рэпера Текилы, который не отказал поклонникам в совместных селфи. А настоящими студентами ребята стали только когда получили учили свой главный документ, фото студенческих билетов с разных ракурсов и на разном фоне наверняка мелькали и у вас в ленте. Если вы подписаны на выспеченных студентов Казанского федерального университета, немаловажный момент в жизни каждого студента – знакомства с одногруппниками, теми людьми, с которыми они пройдут долгий и сложный путь. Впрочем, активизировались в соцсетях 1 сентября не только первокурсники, вернувшиеся после каникул в Альма-Матер студенты также делились своими снимками. Но ну, а мы поздравляем всех первокурсников Кафу с Новой жизни и желаем, чтобы через несколько лет их профиль в Инстаграме заполнился фотографиями красного диплома на фоне главного здания. Диана Вакян, Универньюз.